Меня зовут Александр. Значит, Михаила Немова лучника нашел через сайт. В интернете посмотрел его работы, пригласил для оценки стоимости работы и их сложности. В дальнейшем, когда все было согласовано, за один месяц была выложена вот такая замечательная печь-камин и не менее замечательная банная печка которую можно посмотреть еще и с стороны парилки, э, значит, натуральным камнем. Полностью доволен как качеством работ, скоростью работ, профессионализмом исполнения. Тягу видно, вообще нет никаких замечаний. Вот. Рекомендую всем обращаться к Михайлу. в можно парилку. Снять еще в парилке, да. В париться пойдем, да. Она Может быть печку саму, она очень замечательно выглядит. Да, уже тепло здесь. Сколько она? Полчаса где-то топится, да? Минут 20. Ну 20 и руку уже не прислонишь. Да, уже горячий. Здорово. Приглашайте парить? Этаж, там просто щиток для отопления. В принципе, печь камин предназначена для отопления не только первого, но и второго этажа. Да, и она теплоемкая. После протопки тепло здесь будет еще почти сутки. Ну, благодарю. Спасибо вам.